Конечно, кто-то с этой проблемой отправляется к психологу и пытается проработать боязнь нищеты, тратит на это немаленькие суммы денег, а кто-то находит ответ в магических практиках, пытаясь как бы приподнять занавес будущего и защитить себя. Знающие люди уже много лет передают друг другу один очень действенный заговор на снятие напряжения для стабильного и финансового благополучия и достатка. И сегодня я с вами поделюсь сразу несколькими уникальными практиками, которые позволят вам всегда быть с благополучием и в достатке. Итак, начнем. Номер один. Ключи от дома. Перед тем, как выйти за порог дома или квартиры, нужно взять ключи от входной двери в левую руку, крепко их зажать в кулак и произнести на них такие слова. Архангел Гавриил, благослови меня до удачи, наполни дом мой, от порога до крыши и все дороги до да пути мои длинные. Ключ мой, будь ключом к благополучию, да будет так. Вот эти слова вам нужно сказать один раз, и дальше вы закрываете свое жилище и отправляетесь по своим делам. Таким образом вы передаете мощь в делах светлым силам. Эта практика уже сразу начинает свое действие, а результат не заставит вас долго ждать, поскольку эта практика срабатывает в этот же день, и люди, которые испробовали его на себе, отмечают, что стала уходить утренняя разбитость, общая усталость, везет, да и финансовое положение стало улучшаться. Попробуйте и вы, и будете приятно удивлены такой волшебной практике. Возьмите свои ключи от дома, и вам будет везение буквально во всем. Номер два. Лавровый лист. Существует очень много методов, которые с помощью лаврового листа помогут привлечь удачу, исполнить ваши желания, либо привлечь деньги. И сейчас мы разберем с вами один из таких способов привлечения денег. Это один из самых простых и, пожалуй, самых действенных практик, обладающий эффективным и максимально быстрым способом и помогает любому человеку привлечь деньги. После того, как человек проведет эту практику, в скором времени будет замечать, положительные события, которые будут помогать ему привлечь деньги в его жизнь. Данная практика очень хороша тем, что она не привязана к Луне и ее можно делать в любое время, в любой день и особенно, когда у вас образовалась острая проблема с деньгами. Итак, что же нужно делать? Подберите лавровый лист, самый красивый, самый лучший, какой вам нравится. Кладете его в кошелек или портмоне так, чтобы его не было видно, можно под молнию, можно в скрытый отдел, но главное так, чтобы его не было видно. Важно, чтобы другие, кроме вас, его не видели. Ну а когда будете класть лавровый лист в кошелек, при этом должны сказать такие слова. Я желаю богатства, я желаю успеха, я желаю счастья, я желаю золота, я желаю серебра, я желаю изобилия, я желаю здоровья, я желаю помощи, я желаю чтобы деньги пришли в мою жизнь. Я желаю всего этого, и так тому и быть. Достаточно сказать один раз, и пусть этот лавровый лист будет в вашем кошельке, но когда он рассыпется, значит он сделал свое дело, и вы можете обновить и положить новый лавровый лист с такими же словами. И вот после этого в скором времени вы заметите, как приходят деньги в вашу жизнь. Номер три. День недели. Никогда не делайте эти действия с деньгами в понедельник, иначе навлечете на себя только бедность. И сейчас я расскажу вам, почему в понедельник нельзя ничего предпринимать. Материальные проблемы могут быть связаны не только с непродуманными решениями, но и приметами, а также с собственными действиями в неподходящее время или день недели. Наиболее опасным для финансовых операций считается понедельник, так как находится под управлением непредсказуемой Луны. Итак, давайте же разберемся, что не стоит делать в этот день, чтобы не упустить свою удачу в финансовой сфере. Планируйте доходы и расходы. Планы могут не исполниться, так как будут находиться под влиянием переменчивой Луны. Именно по этой причине лучше стоить планы на следующий день. И Если сделать это в понедельник, все может пойти не так, как вы планируете. Вероятно, не только непредвиденные расходы, но и значительные убытки которые могут очень многое испортить. Уверен, что многие из вас уже замечали, но не придавали этому никакого значения, что вроде бы планируешь сделать то или иное в понедельник, или многие говорили «ну вот, все, займусь и начну с понедельника». Практически никогда не исполняли свои планы. Так что же нельзя делать в понедельник? Занимать кому-то или брать займы? Не строить планы в этот день недели? Лучше всего сделать это в любой другой день недели, но только не в понедельник, а лучше не брать взаймы вообще. Но есть такие ситуации в бизнесе и в делах, когда это просто необходимо. Взяв взаймы в этот день, долги могут нарастать как снежный ком, а те, кому кто-то должен, вряд ли справятся с долговыми обязательствами. Именно по этой причине очень важно не брать взаймы и не давать никому денег в понедельник без крайней необходимости. Иначе можно очень многое потерять. Также нельзя пересчитывать деньги в понедельник. Считается, что если это сделать в понедельник, средства будут утекать сквозь пальцы. Хотя периодически деньги любят счет, и это стоит делать. Именно счет денег позволит вам лучше контролировать доходы, и точнее рассчитывает расходы на свои мечты и желания. Не хвастайтесь в этот день, иначе это выйдет вам богом. Таким образом можно навлечь на себя большие неприятности. Также понедельник нельзя отдавать вещи, особенно это касается вашей одежды или посуды. Вместе с ней вы отдаете свою удачу другому человеку, даже если это ваш родственник. Но конечно же многое зависит от обстоятельств. Если ваши вещи действительно не нужны, то лучше от них избавиться и как можно быстрее. И уж точно не в понедельник. То же касается и крупной покупки и спонтанные траты. Считается, что вещь, купленная в понедельник, быстро сломается или окажется не такой, какую хотелось приобрести. Для шоппинга понедельник не самый лучший день. В это время можно не только купить много лишнего, но и потерять много денег. Особенно в начале месяца они будут утекать словно сквозь пальцы. Также в понедельник не начинайте накопление. Если вы получили зарплату, пусть деньги полежат в кошельке вместе с лавровым листом до вторника, а там уже можно и в копилку, и в сейф, и в шкаф, и под матрас. Неудачный день и для многих начинаний. Непредвиденные расходы заставят вас залезть в свою копилку. Так что в этот день крупные финансовые операции или осуществление планов лучше не планировать. Вот если обойти понедельник и не решать никакие финансовые вопросы, то вы сможете защитить себя и наладить финансовые потоки. Номер 4. Соль. Помощник дому и семье. Почему, согласно народным приметам, при мытье полов в воду надо добавить соль? Квартиру или дом мы постоянно чистим от бытового мусора, шерсти домашних животных или пыли. Но также важно следить за чистотой биополи семейного очага. Если жилище наполнено отрицательными эмоциями, то это приводит к ссорам в семье, раздражительности, нищете и размолвкам. Именно поэтому домашняя энергетика требует постоянного обновления. И как это сделать, вы узнаете прямо сейчас. Поможет в этом обычная пищевая поваренная соль. Можно и морскую которая обладает магическими свойствами. Мы не будем разбираться, каковы же признаки квартиры, которая нуждается в такой чистке. Частые болезни, в том числе и домашних животных, постоянно перегорающие электрические лампочки, болеют и гибнут комнатные растения, заводятся насекомые, постоянные ссоры и обиды. Не говоря уже о плохих снах, усталости и апатии. Ну, в целом разобрались. Даже если вы этого не замечаете или не придаете этому никакого значения, возьмите себе за правило как минимум один раз в неделю мыть полы с солью. Итак, как обычно, набирайте ведро с водой. И как правило, это стандартное ведро на 10 литров воды, а из чего оно не имеет никакого значения. Вода обязательно должна быть теплой. Насыпьте ведро 2-3 столовые ложки соли и тщательно перемешайте то есть концентрат должен быть насыщенным. Кстати, если вы не знали, то соль является прекрасным антисептиком, который убивает практически все микробы и бактерии. Солевым раствором дом чистят обходом по часовой стрелке, промывая полы во всех комнатах и помещениях, в том числе на застекленных балконах и кладовках. Хорошо очистка энергии происходит в совокупности с церковной свечкой, так как огонь из древних времен как великая очистительная сила. А какие полы можно умыть солью, спросите вы? Практически любое покрытие, кроме гранитных и мраморных полов. А для придания свежести воздуха в помещениях можно выдавить треть лимонного сока из свежего лимона прям в солевую воду в ведре. Но ни в коем случае не добавляйте лимонную кислоту. Ковровые покрытия, диваны, кресла и кровати также можно посыпать солью, оставить на 15 минут. После чего тщательно пропылесосить все осыпанные поверхности. Соль прекрасно впитывает плохую энергетику. Такую уборку с мебелью нужно проводить, если в вашем доме были гости. Также следует протирать солевым раствором дверные ручки, подоконники, включатели, полочки, а особенно зеркала. Зеркала – это накопители и отражение любой энергии. Воду, которая осталась у вас после уборки, обязательно слейте в раковину, а не в унитаз. Важнейшая магия содержится в хозяйке квартиры. Поэтому во время ритуала рекомендуется визуализировать процесс, надо красочно представить, как с пылью сметаются неприятности, ссоры, конфликты, неудачи и болезни. Представление таких образов в сто крат увеличит этот эффект. Но перед началом всей солевой процедуры следует убрать весь мусор и протереть пыль. Очень важно находиться в хорошем настроении, откинуть все плохие мысли. Аура должна насыщаться позитивом и добром во время мытья полов. Постарайтесь держать окно при открытом. Если у вас окно со сложным открыванием, этого будет достаточно, чтобы отрицательная энергия не копилась по углам, а выходила наружу после уборки. Также для сохранения денежных энергий не стоит совершать уборку в понедельник. Сделайте это во вторник или в среду, в любой другой день, но только не в понедельник. Еще с древних времен солевые процедуры очень полезно проводить для себя. Очистка ауры и биополя очень важна для человека. После принятия душа или ванны наберите в тазик воды, насыпьте пару щепоток соли, тщательно перемешайте и облейтесь этой водой. Вы можете принять ванну с морской солью, но сама суть ритуала очищения ауры состоит в том, что заряженная солевая вода, стекая с вас, сразу же отправляется в канализацию, унося с собой всю отрицательную энергию. Очень полезно это будет и для детей. Солевая вода имеет заживляющее физическое воздействие, подсушивает ранки и убирает воспаление. Особенно полезно при углевых высыпаниях. Солевую воду не смывайте с себя или с детей, вытирайтесь насухо и ложитесь спать. Нумер 5. Одежда Одежда создана не только для того, чтобы она согревала нас, не только, чтобы мы выглядели хорошо. Одежда служит как инструмент для развития человека, для сохранения и правильного обмена энергиями. Не знаю, говорили ли вам ваши родители, но я уверен, что они говорили. Ваша одежда должна быть сложена как следует и храниться аккуратно. Никогда не стирайте одежду после заката солнца, и тем более перед сном. Не убивайте вашей энергии. Не позволяйте висеть одежде на сушилке ночью. Да, конечно, полный рабочий день, все хочется успеть, но, увы, стиранная одежда ночью способна навредить вашему здоровью. А здоровье, к нашему великому сожалению, невосполнимый ресурс. Нет возможности постирать днем? Отложите на выходные. Вы скажете, ведь это выходной, хочется провести его в кругу семьи или за городом? Конечно, это все понятно, только вот все эти действия не тратят ваших сил и энергии, как это было раньше. Ну, в смысле, это все делает машинка-автомат, и стирает, и полоскает, и конечно же выжимает. Ваша задача только развесить одежду, сделайте это когда готовите еду для семьи или проводите уборку, так вы сможете сделать больше дел в одно время. А самое главное проглаживайте свои вещи, а самое главное проглаживайте ваши вещи, даже если вы ходите в них дома, ни в коем случае не выходите из дома в мятых вещах, даже если на минуточку, так, в магазин, мятая одежда способна излучать определенные энергии. Чистая, выглаженная имеет положительную энергию, мятая и грязная имеет обратную, негативную или, как принято еще говорить, отрицательную энергию. В идеале лучше, если перед укладкой вещей в шкаф или на вешалке одежда уже будет выглажена. Также очень большое значение имеет цвет одежды, как черный цвет одежды способен впитывать любую энергетику, где бы вы ни были, о чем бы ни думали. Одежда впитывает все, и так наоборот, в своем большинстве белый цвет одежды отражает практически все энергии, оставляя лишь белые природные энергии. Остальные цвета – это всего лишь палитра от черного цвета к белому. Вы должны всегда держать в своей голове энергию одежды. Итак, если вы решили отдать свою одежду кому-либо, или же вам кто-то решил отдать свою одежду, обязательно посыпьте несколькими щепотками соли и дайте одежде полежать. Соль впитает в себя абсолютно любую энергию с одежды. Через 20-30 минут вы можете ее постирать, не переживая, что с вашей энергетикой что-либо произойдет. После этой нехитрой процедуры вы можете спокойно отдавать свои вещи или же носить эту одежду, но обязательно проглаженной. С момента, как вы оденете эту одежду, она начнет впитывать именно вашу энергию, сохранять и приумножать, возвращая вам. Ну а если вы были в этой одежде на кладбище, на похоронах или на поминках, по возвращению домой, Обязательно снимите с себя эту одежду, примите душ, а если нет такой возможности, то обязательно умойтесь и помойте руки до локтя, это относится и к мужчинам и к женщинам. А на этом данное видео подошло к концу. Уверен, что в этом видео вы нашли для себя что-то новое и это поможет вам сделать правильные выводы и принять естественные энергии, как неотделимые нашей жизни. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А я желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч. Пока.